Всем привет! Сейчас мы будем с вами готовить вок с курицей и рисом. Для этого нам понадобится бедро, лук, чеснок, имбирь, соевый соус, рис, растительное масло, кунжут, кари, соль, перец черный и яйцо. Предварительно замачиваем рис минут на 20, а тем временем отвариваем бедра. В получившийся бульон высыпаем рис. Сливаем лишний бульон. Нужно, чтобы покрывало миллиметров на 5 рис. И ставим, чтобы парился. Когда вода закипела, отставляем кастрюлю с рисом, чтобы впиталась вода. В раскаленное масло добавляем наши бедрышки. Обжариваем секунд 20. каждой стороны. Далее добавляем лук, чеснок и жарим еще секунд 20. Добавляем имбирь и жарим еще секунд 30. Добавляем черный перец и карри. Еще секунд 10 жарим. Далее добавляем наш рис. Жарим еще секунд 10. Далее сдвигаем это все в сторону. Добавляем наши яйца и перемешиваем, пока не появятся хлопья. Все тщательно перемешиваем, добавляем кунжут, выключаем печку и минут 15 ждем, пока настоится. И можно будет кушать. Приятного аппетита!